Дорогие друзья, мы продолжаем проходить Мафию вторую Джойс Адвентурус да. В прошлой серии мы остановились ну, На этом месте, да Правда я улучшил свою машину Другую уже, там другая была А это уже новая, ну как новая там гараже взял и все Улучшил двигатель улучшил, короче, Прикольная машина теперь стала Короче, да, сразу хочу всем Пожелать приятного просмотра Кушать, да, И провести Мини викторину, да, опять же она будет проводиться две недели, да. Как я и говорил в прошлых сериях, короче, да. Я снимаю, правда, какого? 4 сентября, вроде, да. 4. Так. Я и комментарии ваши не могу почитать, там, если вы напишите 5 или 6, то я, да. Ну, шестого смогу, уже новой серии. Вроде. Короче, да. наперед снимаю, да. Но ну, это не об этом сегодня. Так, а мини-виктории там надо. Ну, вы, наверное, знаете, что сделать надо. Поставить лайк под видео, подписаться на канал, нажать на колокольчик. Да. И за 5 секунд, короче, начинаем. Раз, два, три, четыре, пять. Все, если успели, красавчики, вообще, пишите в комментариях и буду на тех подписываться Кто не успел, ну ничего страшного, в следующий раз повезет. Или мойте сейчас, пока есть. Возможность, пару вот эти, пару секунд у вас есть возможность это сделать. Ну а потом уже навряд ли, да. Все, мы уже начинаем выполнять задание. Кратиное добро, Настя, да. Джо, какая-то сволочь украл наш бронюр... бронированный грузовик. Вместе со всем грузом оружия. Наверняка кто-то из своих. Только этого не мне не хватало. Вернее, мое добро и сейчас же. А сколько голод ты размажешь по стенке, не плевать. Ну Так, вот плевать. Плевательский. Короче, поехали. Далеко ехать. Тошел, нахуй, тошел. У нас тут ехали. На в смысле? Нормально у нас летом. Мы сами въехали. Блин, она что за бред? Ну все можно уже. Ах, можно уже все. Потому она машина всякие быстрая. Если что, возьмем другую, если она будет сильно быстрая. Хотя и нормально, для этого она и в принципе и нужна. Блин, ну коп вообще сюда никак не въезжал, ну зачем? он вообще сюда никак не должен был он вообще сюда не поплавляет но ну, ты далеко, с таким дождем блин, что за гляд? Что идет, кстати у нас тоже дождик идет кстати у нас тоже новый на идет На, нафиг. Ты my... ничего не нужен. Блин, в смысле он прострелил голову мне? Чего? В смысле? Это как это так-то? Он мне просто голову... А, ну да. все таки за машиной надо было не вылазить. Еще коп там шел. Ну ладно. Эй, my... my... my... my... my... my... my... hey, что такое? Нормально. My... My... Всё ж нормально будет, чё-то нету Эй, конечно, да Как-то мы не пройдем эту... Как мы не пройдем эту миссию? Да это на изи вообще Еще б не время, то было бы на изи вообще Полностью Господи! Давай по одному, по одному. Я уже вам. А ты здесь. Пошел надо, почему. никуда не уйду, вот том я говорил сейчас. Вылазь отсюда нафиг. Садись, ты чё? Ну что, дурак что? -то? Расстреляли. Куда мне ехать? горожан, А, так это недалеко. Блин, ну, это недалеко. Не... Блин, это, блин. Что ты тут вообще забыл? что пошел шоу Подлагивает это видео. Когда задание выполняешь? А, так кто-то вообще близко. А, ну так нормально. Не знаю. Я хотела просто скринзить. Это вообще не поворотно. Вид ровный бронированная вот такой все нормально сделал скрин я просто ради прикол все мы выполнили задание на изи вообще но ну, мы ван тут понятно будем нормально на С? Ц... на с ц... на это кстати лучше о смотри машина ой день, и нет дождя вот бы у нас так было быстро Эх, у нас нажали, такого нет что бах и все бах Машина Чарли. Е -е. Машина Чарли, да? Чарли... А, там у Чарли. Чарли. Интересно. Чарли фу... и это, шоколадная фабрика? Интересно. Ещё реально, вот в 50-м году был всё, Да нет, по-моему, это Чарли и шоколадная фабрика. Афигеть. Ну, допустим. А как это я отношусь к нему? Блин, ну ты чёрт. Ну ты чёрт. Поворачиваем. Входим в поворот, называется, да? Ну, входим. Ну, короче, поехали. Я тупил, не знаю. Ну, как тупил? Я переоделся, с копами там разбирался. И с бандитами китайскими. Угу. Эти тут тоже китайские, думаю, что они тоже ходят тут. Они так уже вот на завод, поехали. Это же вроде бы на завод поехал. Проблем никаких не Не, лучше уходи отсюда. Чтоб я тебя не убил. А, так у нас... По... По... О, помните, там еще первая миссия была. Тут надо было кого-то преследовать. Помните? На машине. Не, я думаю, Хотя я мог бы эту машину взять. Такая. Она всегда была, помню. Я не удивлен, если она 43-м была. Не надо мне преследовать. Всё, а теперь можете <смех> преследовать. и преследовать. Я они пока будут разворачиваться -то. Это все. Блин, копы тут. Что они тут делают вообще копы? -то? Чары, ну, приятные. Чары. Я думаю, сейчас опять куда-то выезжать придется. то лучше сразу уже машину сюда вот так вот. Передвинуть и все. Что там у нас? Машина Чарль. Джо, я тебе про гроб жизни благодарен. Мы с друзьями, мы все твои должники. Но осталась еще одна проблема. Какая? Мои друзья позаимствовали для своего дела машину Чарли. Ее надо вернуть. Но не так, чтобы привести к нему на хвостиковую. Может, мне еще раз? И хорошо что я тебе заплачу. Не, ну а если ты заплатишь, то, в принципе, без проблем. А, ну а если он заплатит, то каких проблем? Нет каких проблем. Далеко ехать. Но если мне ехать опять, откуда то Откуда то далеко да, это проблема. Большая. А, тут уже река. планетарий нифига. Преследую гонщика, блин. даже преследовать меня хочет. Понимаешь, что это бессмысленно. А, да, я помню, думаю. Тут еще, по-моему, там, были А, тут еще, ну да, преследовали тут... Офигеть, они же Ах ты, афигеть. Ах ты, дьявол! Ах ты, дьявол, это правда. Правда. Хотя бы тут он не забрал. Ах ты, дьявол. Блин, я помню, там еще помню. Господи! Помню. Да, все. Как тебе я... Избавьтесь от ганстеров, я избавился. На него. Да ладно, я что? Мать. В смысле? Господи. Описание: рост путавший. среднее сложение. Понял. Избавьтесь от ганстеров, это все. Теперь избавьтесь от копов. Мне реально придется обратно ехать. Да, все в кровище, конечно. Конечно, что ты хотел? Блин, избавиться от гансеров. Опять ехать к ним, да? Благо. Да я и от копа могу избавиться. Они меня вообще там сейчас расстреляют. Блин, а! А ты а Нифига себе... Под Избавьтесь от Эй! до сих пор. Но да я избавился. Это да что за бред? Вот не сразу их надо было там завалить. Теперь я фиг на сколько буду избавляться. Офигеть. Ну да, это силато. У меня колесо простые. Ну, черт. Так, где они? Избавьтесь от гансеров. Ну, а где они? Спрятались, блин, такие умные На нафиг. Где еще? Сейчас мы вас всех убьем, гамстеры. Где? Вс. Нет, не убивайте меня! Я еще молодой. Вс, походу убьет. Не убивайте меня. Не убивайте, я молодой ещ. Блин, это еще фигня куда ехать. А? Конечно, дьявол. Он должен кон говорить, конечно, конечно. Что-то есть. Офигеть. Ну тут баррикады не понастраиваем. Ну тупые, нет, я же умнее. Ну правда, колесо спасти. Это проблематично. Блин, у меня времени уже мало. Я пол, я очень много времени просадил на эти гансы. Мне может их завалить легче. Нет, нет, они будут наступать наступать. Это бессмысленно. Офигеть, они еще... Они такие умные с да? Один уже потерял. Блин. Нет, я не туда еду! Мне плевать, я увижу Осторожные, разрешаю открывать огонь. Господи! Офигеть, мы убили нафиг. А -а -а -а, как это так-то, ну блин, ну это невозможно. Чарли, ты совсем дурак, ну ты как это так-то? Ну Чарли совсем долбанулся, Ну, это же невозможно. Ай, -а -а, блин, ну серьезно. Машину. Да, найдите. Я ее, меня не могу, они меня убивают. Если бы копы на моей стороне были, я бы. Их на изи. Они меня не трогали. Они понимают. Ну да, они меня ж тоже канц. Конечно. конечно, я тоже, блин, убиваю, Ну что Невозможно было. Все, останавливаемся. Машина надо убивать. Блин, ну все, я уже не успеваю. Зачем? Они все равно мне ничего не сделают. Ну как? Ну это как сказать? Они тебе убьют нафиг. Вот и все. В ну, принципе, особо ничего не сделают. Они тебя просто убьют. А ч ванты сразу? Ну Канстеры все дела, но не настолько. Серьезно? Тут, тут, тут, тут. Блин, а сразу меня убили. Так там я убил, я же самих их убил, ну в смысле? Значит, надо останавливаться вот там, на Изи, и все. Что, там копы, там миллиард копов едет, что я могу сделать? Вот а что я могу сделать, серия будет уже час идти, я не знаю. Но это невозможно, я обрезать буду, не знаю, целый день, наверное, буду обрезать. Только обрезать и буду, мне, в принципе, больше ничего, нечего делать. Обрезать только целый день, да и все, я не знаю, но это невозможно. Там с грузовиками намного легче было раз десять легче, тут вообще нереально. Если б мне время из Никопа, я бы Да время плевать на время, я, я уже всех убил, приехал почти. Если бы это все было, было неплохо. Если бы это все было, ну, было, было, неплохо. Это не капец вообще. Да блин, ну что за бред? Всё. О, всё. Колесо прострелили. Ну, мне, в принципе, плевать, я всё равно на другой машине еду. И, главное, там никто не прострелили. А тут да. Описание. Рост полувший среднее сложение. Вас понял? Кого ты там понял? Что ты там понял? Вас понял там кого-то. Господи! Ага, офигенно. Все, поехали Господи. офигеть. Очень крайне осторожны. Разрешаю открывать огонь. Офигеть, он привет. У нас тут убийство. Объект Это, конечно убийство. Тут вы как я бы. У вас потеря, болит урода! У вас потери, то у вас вообще бред какой-то происходит. О черт. О, черт, да все. Все! Это я пам-пам я... и все и все. Это невозможно пройти. Это нереально. Нереально! Просто нереально. Сколько мне еще играть? Я наверное раз 200 буду переигрывать. Серьезно, уже вечер. Уже. У меня там вечер. Я играю уже час почти. Ну реально, если вы не видите, ну... я не буду это играть. Все. Вы, я не знаю, сколько вы лайков должны собрать, я даже не представляю. Двести что ли? Тысяч? Я не знаю. Ну это же невозможно, наверное. Хопы, пошли вы нафиг. Копы, блин, дебили. Преследую бонщика. Угу. Ты вообще на своей бричке никогда в жизни столько не разбонишься. Возможно, Возможно у Кого ты понял? Что ты там понимаешь вообще? Ты вообще не понимаешь, что тут происходит. Это вообще пацаны будут разбираться по жесткому Доставай Томпсона. Не мешай. В описании ты даже дойти не можешь Я ко мне. Нет. Что ты там валить урода будешь? Ты его вообще никогда в жизни не завалишь. Их, кстати, тоже. По ногам, значит. Если не можешь так стрелять, убить. По ногам, значит. Все, По шапочке и все. О боже, я не знаю, как это проходить Это только я начало. Это начало только Вы не знаете Если вы не играли эту миссию, не проходили То вы не знаете Я уже знаю понял. понял О, впервые он сюда поедет да? А что происходит? Это машина тупая вообще и вообще реально управлять? Я походу себе только хуже сделал неосторожные! Разрешаю открывать огонь. Что ты там разрешаешь? Я вообще хочу молчать, потому что реально, если я молчу, то я игра ну прохожу быстрее. У что... меня уже расфилировали полностью. Ну как две тачки, блин. Все, это невозможно, укрываю. Как это вообще? Да невозможно это пройти. Понимаете, что у меня две стороны фигарят? А он еще с Томпсом идёт, Ну не тварь же он. Я хочу разобраться с ними, они мне не дают это дело. Я, по только время трачу. Короче, это бессмысленно, надо бежать бежит. Офигеть, вы чё? Офигеть, у меня сердечко бьется, как и у него. Вот вы слышали это пум-пум, у него у меня также почти. Хотя мне, в принципе, я знаю, что я могу проиграть. Я всех попов убил, серьезно. Тут 4 тачки. Четыре, блин. Пацаны, вы понимаете, что я четыре, куплю, четыре тачки? Это не предел, их тут будет больше. Их тут может больше быть немного. Вы думаете, что это предел, все, это не реально это больше конечно, Можно. Можно кополь набирать. Надо останавливаться реально. Это останавливаться и фигарить. Если не фигарить никто, Блин, все, это все, это все, это все, это следующая серия называется. Все, это следующая серия, я не буду больше проходить. Все, я не, у меня сил уже нету, я не могу это пройти, не могу. Все, не знаю, сколько вы лайка то, что собрать. Все, вы что думаете? Все, я не буду больше это проходить сегодня, но ну не знаю, посмотрим, сколько вы лайков соберете. Не меньше 25, Все, я не знаю, тридцать, надо. Все. Либо все, либо я никогда в жизни не выпущу эту серию. Не знаю, заброшу и все, и пошло нафиг. Зачем это надо? Ой, это нереально! Это нереально! Вообще капец! М -м -м. Вот это что вы видели последнее, это все, это уже наверное все. Я не буду больше как... что ты такой довольный, тебя раз десять убили уже. Почему он такой довольный вообще? А -м -м -м. Блин, вообще капец! Короче, все, я не знаю. Посмотрите, конечно, подписку, но я уже не знаю, у меня уже сил нету. Короче, я буду уже прощаться. Короче, ссылка вам повесит ролики будут в описании. Пока ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем пока-пока.